Добрый день, меня зовут Вадим Бучельников. Сейчас мы успешно закончили курс по СММ в Академии Вебком. Хочу поблагодарить Академию за очень интересный курс, за то, что сотрудничает Академия с таким преподавателем-профессионалом Сергеем Кузьменко. От него мы получили огромное количество инструментов для работы. Будем Системно их применять и еще раз большое спасибо.